По поводу просто избавления от своих вещей, то есть выброса своих вещей, угу. достаточно выбрасывать ну, там, старые одежды, какие-то предметы просто да. из дома. Одежда, например, достаточно просто выстиранную угу. выбрасывать. Да. что-то? Вполне выбрасывать. достаточно одежда выбрасывать выстиранную, То есть она биологически ваши следы хранить в себе не должна. Здесь даже тема, что есть месячный круг. Угу. Исключение составляет одежда, которую ты формируешь в качестве подклада, то есть объясняю, некоторые мои коллеги на свою старую одежду скидывают то, что им не нужно, Там болезни, неудачи, кляпы свои какие-то косяки в работе, в все переводят на свою одежду и относят ее, естественно, на помойку, если не дарят кому-то принципиально, то есть добрые-добрые люди, не менее добрым людям, вот это просто относят на помойку, понимая, что их за... возьмут люди малоимущие, скорее всего бомжи, им уже терять нечего на них свести можно все что угодно. В этом случае одежда не стирается, но это есть специальные ритуалы, специальные слова, специальные обряды, которые говорится на вот такую старую одежду. Если вы просто выкидываете свою старую одежду никуда ее не отдаете, а просто выбрасываете, предварительно ее постираете для очистки наложите в печать хель, будет вам счастье. Остальные предметы из дома какие-то, которые не стираются. Например. Ну, бывает посуда, мебель, техника. Просто на помойку отнести. Ну да. Разбить. Приведите ее в негодность, а она перестанет быть нужна. Ну а если просто бывает же относишь, там, ну, все равно подбирает кто-то вот. Я да, еще раз объясняю. Вам хочется отдать или выбросить? Вы формулируете задачу правильно. Если вам хочется отдать, отдавайте. Тогда как с ним быть, если просто выносишь не помойку, но вдруг кому-то вот кто-то берет. Знаете, очень сложно отвечать на ваш вопрос, потому что вы ходите вокруг да около, а я пытаюсь вас подвести к одной простой мысли. Какова мотивация? Мотивация вынести из дома не нужно. Ну так выносите, разбейте все это, и это у вас не будет болеть на эту тему голова. Но вы же почему-то хотите, чтобы это кто-то забрал? Ну вот у меня мама любительница, что. А вот давай вынесем, вдруг кому-то надо, заберут. То есть по доброте душевной, ну, да? Мы таким не образом демонстрируем да. свою доброту. Ну, вот это вы и получаете демонстрацию своей доброты. Вот как тогда быть? То есть все-таки настаивать на том, что сломаем и выбросим? Надо действовать так, как вы считаете правильным для себя. Только не лгать самому себе. Если вы хотите помочь другим людям, да? то вы с этим намерением и относитесь, и ничего дополнительно, ничего не дополнительно делать. делать не надо. И это будет зачтено. Если вы хотите просто избавиться, так избавляйтесь тогда уж по уму разбить, выбросить и больше не вспоминать. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Не своей так. себе самому и своей собственной мотивации. Вы будете получать по мотиву, по своему. по мотиву. Результаты будете получать по мотиву, если ваша мама верующий христианин, например, да, то, конечно, она должна помогать другим людям, Так ей как христианке это, это, это мероприятие зачтется. Выстирать одежду, вымыть посуду, ничего вашего не останется. А вы тихонечко печать хель наложили. Любого да. Техника, да, техника все-таки часть дома, машина здесь осторожнее надо, поскольку знаете, машина она сама по себе самодостаточная. То есть это такой дом на колесах. Да? Это немножко иной вид имущества, он практически одушевлен. Вы же называете свою машину ласточкой, лапочкой, как вы там за своей машинкой-то То есть фактически вкладываете в нее кусочек своей личности. Соответственно, этот кусочек этой личности надо изымать предварительно. Мало. Да, этой штучки мало, потому что кусок, кусок все равно останется. Надо, есть, есть специальные ритуалы, ритуалы освобождения от имущества. Специальный заговор есть, который читается, когда вы принимаете решение продать машину, да, накладываются определенные печати. Машина ритуально моется, освобождается от всего, от всего вашего, то есть фактически все выносится до последней бумажки. Она ритуально вычищается, дальше на ней читаются слова, и она прекращает быть, как бы, вы отвязываетесь, она уже перестает нести куски вашей личности. С машинами отдельно мы просто их очень часто одушевляем своей машинкой. Вот. Отсюда невозможность их продать или перед продажей с ней обязательно что-нибудь случается. Потому что ты желаешь отдать машину, забывая о том, что ты отдаешь вместе с куском твоей личности. Так вот твое подсознание сильно против. Прощаться с Последний Но прощаться? Ну вот когда я просто поняла, что меня выпустил, никогда у меня, допустим, когда проблемы не было, когда я с ней попрощалась, она меня... Просто что то надо сказать, чтобы. Нужно, нужно. Я просто говорю, ритуально ее надо вымыть. Если там будет лежать хоть какой-то намек на вас, там на торпеде что-нибудь ваше приклеено какая-нибудь любимая мулечка, на которую вы привыкли смотреть, это все равно будет якорем привязкой вас к этой машине. Это чисто психологический момент, никакой магии. А сказать, что, что придет, как вот чтобы попрощаться. Ну есть вообще специальные слова, посмотрите на любимую форму черной магии и ну у Натальи Степановой в интернете, посмотрите, у нее там, там есть да? там есть нормальные слова. Это просто ритуально не столько для машины, да, сколько для вашего подсознания, чтобы она больше ее не кормила своей энергией.